Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня очередное необычное видео. Мы снимаем очередной батл с кубка Fish Dream 2019 по Одесской области, по фидерной ловле. Вот. И сегодня очередной батл между Сергеем Мандриком. Вот он, вчерашний у нас получается... Не, я Позже, позже. Вчера, позже вчерашний, да, день рождения было. Вчера выставлялся бедный, немножко уставший. И Олег Николаев. Вот он. Здравствуйте. Ну спортсмены готовят свои снасти. Еще в принципе полтора часа до начала батла. Но тут уже все уже работа кипит. Сергей готовит три удилища себе, да, ты понимаешь. Одно основное какое-то будет два дополнительных. Ну, типа того, да. Будем разные дистанции пробовать. Это 42 километров, такой длинный помост. Очень удобно, кстати говоря. Очень неудобно. Неудобно? По где так очень неудобно? А почему? Ну потому что ходят все через тебя. А. То есть захода всего лишь два мест 10. Ага. И через тебя все проходят, кому надо. Ну, у нас может быть их повезет. То есть мы как бы в середине через нас ходить никто не будет. Так, посмотрим, Серега. Что он будет пользоваться черной, да? Black super. Супер блэк килограмма. 3 килограмма? Да. Всех много. А вдруг будет много рыбы, придется много ловить. За 5 часов 3 килограмма уйдет, да? Вполне реально, да. Вполне возможно. Сергей, как вы будете использовать оснастку? Инлайн? Конечно, так, да, да. да. Другую даже не умею вязать. Да? Ну, да. Мне <смех> не приходилось. Я понял. У вас да. э основной шнур или леска? Шнур. Шнур, да? Да. Все спортсмены почему-то на шнурах используют. Почему, не скажете? Почему не, не используют основную леску? Потому что ловим в основном на реке. Так. Место более имеет толстый диаметр, создает большую парусность, ага. приходится тогда ставить более тяжелые груза, ага. ну лучше просекает воду, понятно. Можно посмотреть. Конечно. Так, вот ну, водик из фидергама, друзья. Сергей, скажите, как вы тут привязали э, фидергам к основному шнуру? Здесь есть такой вот. Кон коннектор, да, такой? Ага, да, где-то вот, да. А, Ага. Ага, и все. Да, классно. Да. Хм. Интересно. А какие наживки сегодня будет использовать? Все, все какие возможно. А там будем смотреть. Ставлю на карася. Ага. То есть планируете не карася ловить, да? Надеюсь, уже по времени он должен идти, хотя еще никто не ловил. Кашу сделал клубнику. Клубнику? Не рано клубника, разве? О -о -о. Это же спорт. Ага. Кто нашу Ага. Да Клубичка, можно понюхать? Конечно. А? Сам бы ел, да? Да. Деньги нужны. Понятно. А основной шнур у вас какой диаметр? Подскажите, пожалуйста. Ну, Сергей, а что вы добавили в воду? А вот там бутылочка есть. Какая-то арома. Что за ликвид? Или что это? А вон там, не знаю, плот Давайте посмотрим, что Сергей сегодня использует. Запах, запах какого-то теста, что-то, арома какого-то, да? Это пряности. Пряности, да-да-да, пряность какая-то. То есть Сергей сегодня ставит ставку на тарань, на плотву. на плотву вот, а Олег на карася. Ну, в принципе, очень интересно будет узнать, кто же сегодня правильно поставил ставку можно посмотреть да? Да. так основной был... лески вот я смотрю прямой... у вас стопорочек стоит да. так Надо для того чтобы кормушка не убегала да, за Ага. на крупных соревнованиях это запрещено как бы стопор ну на любительских таких вот турнирах как бы можно да можно от этого избежать это для того чтобы не ловить кормушку ну, Я понял По ну удлине. и плюс да. и плюс будет сама посечка я так понимаю она не успевает не сбивает? Не, мы ну быстрее, быстрее. быстрее, быстрее да? Ага. Кормушки я использую такие э, ривовские кормушки. Ага. Сколько грамм? Ну здесь все зависит от течения, какая будет длина, то есть на какой дистанции я буду ловить, еще не знаю. Так как ловлю я здесь впервые поэтому вот скорбы Да Я да. смотрю, да. как бы... у вас от 120 грамм и ниже, да? Ну, да Плюс да. вот. хорошие вот такие вот кормушки пуль Пуля вот такая ревовская Очень даже удобная Летит, Хотя когда сильный ветер Ветер прошивает, то есть летит ровненько ага просто прелесть понятно здесь мы работаем это у меня лайтовский фидер до 70 грамм ага. здесь мы будем работать без шок лидера наша груза небольшие как бы можно работать и без шок люди а уже на дальний заброс мы будем пидером, э -э да пользуемся фидерган да так, а как вы привязываете? Федоргам просто узел узел и все. Хирургическим узлом? Ну, двойник, да? Да, просто обычный узел. С моими пальчиками. Петелечка. И да, петелька. Да. Две, две петли. Петля в петлю, да? Ага. Понятно. Думаю, что сильно крупной рыбы здесь не будет. А если карп? Этого будет достаточно. Достаточно? Да, так как карпов у нас здесь таких сильно бойких нет. Сейчас вода холодная, он еще будет немножко вялый. Это крючковяз. Кто не знает, все спортсмены как бы пользуются крючковязами. поэтому я думаю, что это ни для кого не новость. Вот и все. Поводок привязан. Я не пользуюсь поводочницами. Я их быстрее Навязываю по месту, чем достаю поводочницы, Заниматься ерундой, вот это вот вязать дома, еще поводки. Нет времени и желания. Все на месте. Все на месте для определенной рыбы, определенные поводки. Все точно так же. Монтаж петля, петля, петля, петля в петлю. петлю. Да. Uh -huh никаких особенностей очень просто и быстро так сегодня у нас и кукуруза и красная чешь я да. в парыш и, и пинка а. будет и пинка и парыш там посмотрим что это такая пенишка Надо Сергей делать первый заброс. Будем. Вот идет изучение дна. поближе теперь подальше ждет пока упадет оп упала свет а что вы там ощущаете на дне пока что ощущаю ровное дно ровное да, да. вот сейчас пошли какие-то Ракушки? Да вряд ли, на какие-то камушки. Вон а. Вам выдраду взять, смотрите, какая поверх Прямо возле нас. О, пошла. Друзья, у Сергея три удилища. Одно основное, два дополнительных, и каждая из удилищ. Стопорит его на нужной дальности. Для того, чтобы не, не терять ни одной минуты во время соревнования. Где накормим там и будем ловить? <laughs> ну правильно. Не наверняка там где-то есть какая-то бровочка что-то должно есть, быть. Есть, конечно, где-то есть. Вот и она есть. Нашли? Да. Есть ракушка. Есть неровности рельефа дна. Вот. вот это. Вот ракушка пошла. И вам где нравится? Как начинается ракушка или, или где вы будете? Смотря какую рыбу мы ловим. Ну если карася? Если карася, где-то ближе к бровке. Где-то там, где устанавливается каша. Там он и питается, он не любит большое течение. Поэтому О. у нас мусор попадается. Что то мы уже кого-то запили. что-то мы уже споймали нам маркер нагрузило да что может быть так я, я не снял поводок -мо! но вы не поверите первое мы там... уже есть с уловом так что вот это да улов уже фальстарт фальштарт пошел да вот так друзья да бывает несчастные случаи, когда рыбка бедная, несчастная, попадает в плен. Мы ну, ее выпустим, конечно, жить она не будет. Чайки сидят. А может и выживет. Вот такие... А вот такие вот снасти на браконьерские. Ну не браконьерские, любительские да. на на браконьер. Да. Это любительская снасть с коромыслом, на три крючка идет она. Даже на три крючка? Да, здесь коромысл, вот идет вот такое. Ну Короче. Не, нам тоже такое не надо. Мы просто ее положим, А лежит. Так, Сергей просеивает для, специально для тарани, чтобы была мелкая фракция. Мелкая фракция, равномерное увлажнение, ага. без комков. Вообще желательно перед каждым увлажнением последующим делать просеивание. Олег, а вы просеиваете прикормку? Я взбиваю миксером, в принципе, то же самое, как и просеивание, она тоже ее тоже воздухом обогащает, поэтому как бы для карася в принципе этого не надо делать. А как рубочка для поводков, поводочница Буквально чуть-чуть, еще не наполнил, да. чисто на сегодняшний день, и вот самые такие. А сами делали коробочку? Это самодельная, да. да. Вяжу все по метр двадцать, поводки, так получается экономнее. А ага, потому да, что вязал и 60 и 80 и метр, но очень, ты не угадаешь, какая длина нужна, и поэтому А так взял метр двадцать, потом... оторвать или вставку вставить. Так вот, друзья, сказать, тоже как выведение. один секретик, что лучше вязать длинные поводки, а потом листов лучше, лучше его сделать меньше, правильно? Да. Друзья, сегодня у Сергея будет насадка, это и кукуруза. Друзья, познакомьтесь, это Сергей Юрченко, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажу больше, это мой дуэлянт, с которым у меня будет соревнование. А, понял. Мы еще, мы еще пока не определили дату, да, да, вот, э, Сергей сейчас пока на тренировке. Да, вот. совершенно смотрите у меня куча всего е-мое бойтесь бойтесь но ну, я вам скажу что я в первый раз участвую в этих соревнованиях поэтому я не, не сталю себе за цель там что-то какие-то победы а участие то есть главное посмотреть научиться вот и показать вам дорогие зрители канала все для все секреты спортсменов э рыбаков Правильно? все правильно. Так что я в этом вопросе не парюсь. Все Честно, друзья, поняли? Один из секретов. Сергей. Сергей, расскажите, расскажите пару секретиков. Для любителей канала. Вообще сегодня ничего не понятно. Пока никаких секретов нет. Начинается. Попозже. Нет, попозже. Попозже, да? Ну вы обещаете рассказать? Да. Если что-то будет, то расскажу. Если получится. Одна и та Олег, да, а да пока да. не начались соревнования, скажите, давно вы уже в, в, в спорте? Ну, не знаю, года 3-4. 3-4, да? Да. И как как пришли в спорт? В спорт пришел, познакомился с нужными людьми, а может не нужными, не знаю. Понятно. Которые меня просто, ну, нормальным рыбаком. С пяти удилищами, да? Или да, как? с 28 крючками было весело, удобно как бы ходили, все бегали, а теперь что пришлось вот ловить как, смотрят на нас как на идиотов. Да ладно, на идиотов, все нормально. приезжаешь на речку с одной удочки с одним крючком, то есть это многим не непонятно. Потом результат, это уже другой разговор, но сначала смотрят на тебя неправильно. То есть это может подтвердить любой федерист который приезжает с одной удочки. Понятно. Сергей, а вы давно в спорте? Года три. Да, года три. И тоже так, или от каких скорпятников пришли, или как? Или нет, так тоже с любительского? -то, с любительского, да? да? Да. Взяли, пригласили один раз, понравилось, и начал ездить. Понятно. А он родился. Сергей, а вы? Угу. А я сразу в спорт. Сразу в спорт? У меня школы любительской ловли вообще нет. Красавчик. К счастью, или к сожалению, а -а -а. не знаю, а -а -а. наверное, к сожалению. Потому что не хватает. Ну вот этой школы любительской, там как раньше, там все вот, рассказывали. Ты что, наливай, раньше... наливай до Наливай на поплавочек, на макушатник, ну я даже не умею. Так это одно другому не решает. Ну раскинул, пять Ну моя, чтобы не соврать, третья в жизни рыбалка на фидер, это было уже три сезона, вот первая. Кормушечка. Это что, грунта Да, это кормушка риф. Наша. сколько грамм она? Это 70, 70 грамм ага. Так, ну и вертлюжочек он с бусиной такой специальный. Ну, он да. Желтый, Фольфон, нет, нет, нет. Нет. Отводик. что, а без фидограмма? Да. Это не обязательно. Ага. Это не панацея. И куча парышей. Да? Понятненько. по согласованию обоедному спортсменов они начинают немножко раньше ну и раньше и закончат да олег полностью готов сергей готов и только сергей будет готов, готов. да все ну, начало Опа. огонь ага. дальность даже не 20 метров, вы где-то 8 маты, да? Да, будем пробовать ближнюю дистанцию. Видите, как 20-30 секунд. И тарань пошла, пошла, пошла. Вот. И у, Серг... и у Олега тоже тарань. Сергей вообще дальность порядка 8. 11 метров, где-то так. У Олега чуть дальше. Друзья, я тоже решил немножко половить. Вон там соревнуются наши дулянты, А это вот у нас 41 первый километр. Прямо возле моста. Вот тут мост недалеко уже. Прямо на трассе получается. Вот. Буду испытывать фиш-дрим карп-карась. Вот такой вот. IQ серия Есть у меня горох. Спасибо Александру, который сварил. Вот. Попытаемся поймать сегодня карася, карпика. Ну карпика вряд ли, но хотя бы карасика. Вот он, Александр, который из первого батла помните. Приветствую вас, Александр! Спасибо вам большое за горох, который вы сварили. И для меня в том числе. Спасибо, что вы поддержали мне место. Шостан, как дела? ловится сегодня очень плохо ловится рыба да Не понятно почему почетом других ага. специалистов рыба клюет ага. у почему-то сегодня нет ну, потому что у нас бесплатные места а у них платные так ну что же горох молчит горох молчит так парыш мелочь тараничка да а карасик есть Карасик? Нет, карася. Еще пока ни одного? Карася пока нет. Понял. Ладно, будем искать. Точно такие же, только с перламутровыми пугасями. Это точно. Это два удилища. Это у нас кайда альбатрон трехметровая. на ближней дистанции метров 18. И метров на 40. Это кайда рекорд 3.6 длиной. То есть забросил тяжелую 120-граммовую кормушку. В надежде поймать на той дальности тоже что-то либо карася типа. Ловим мы на горох, как я говорил, исключительно. Кстати говоря, он ну, будет добавить сюда, наверное, параша. Сейчас я так и сделаю, потому что, что то не клюет. Тарань не хочется ловить, потому как ее никто не хочет чистить, никто не хочет солить. А вот карася моей семье любят, особенно жареного или в сметане. В общем, как жена приготовит. но ну, у меня первая тарань На горох И посмотрите какая красивая Слушайте То что надо Красавица Жирнючая ну, Первую рыбку не выбрасываю Друзья караб, Карась что-то клевать не хочет Рано еще конечно Но все-таки думаю Можно попробовать Добавить в нашу прикормку чеснока. Посмотрим, каким образом это может изменить ход сегодняшней рыбалки. Карась очень любит чесночную прикормку. И поэтому, если мы добавим сегодня чеснока, возможно это активизирует клев именно карася. Мы посмотрим. друзья смотрите какая тарань красивая большая жирная У -у -у. просто бомба на горох вы видите друзья ну вот она красавица привет рыбак Здесь. как тебя зовут меня зовут никита никита никита еще а -а -а. как тебя получается ловить получается, мы только... Я чувствую удары на луку, но сама она не попадается почему-то. Ты на шоу ловишь? Я ловлю сейчас на опасный червяка. Ага. Что-то поймал уже? Э, вот это вот я же говорю, на луку есть, дергается, а вот.. Э... Поймать не можешь, да? Да, она улыбается тоже. Ага. Ну так ты ж это самое, подсекай. Подти... Да, да. Я резко, но вот так вот получается не очень. Ну ничего, ничего. Молодец. Отличный заброс. Молодого рыбака. Здрасте. Это ваш сын так умеет? Да, это вы его да. забрас забрасывать так научили? Да. О, отлично. Молодец он. Ну, нравится ему. А Если нравится, развивать. Ну, правильно, правильно. Все правильно. Нет, нет, нет. А ловите тарань, да? да? О, на креветку. Вот это да, друзья. Да, все же можно. И что на да, креветку? А, якобы чуть крупнее. Якобы крупнее? Якобы, да. Тарань? Да, да. А может карп? А не? Нет, пока что нет. Здравствуйте! Здравствуйте. YouTube канал Все для клева Расскажите, как ловите тарани. А вот так вот, даже без прикормки. На опарыш. Просто без прикормки, да? Да. Два крючка? Три? Три. Ага. На опарыша, да? Да. Ну, знаю, тут люди ходят уже красный, опарыш, синий опарыш, а опарыш. Короче, все равно какой опарыш? Да? Да. А кроме тарани что-то поймали еще? Ну, вообще ничего. Только тарань, только да? Тарань. Добрый день. Добрый. Ютуб канал все для клева. Расскажите, на ну, что ловите, что ловите? Да, на параш, на червячка. Да? да. Кроме тарани что-то еще плюет? Нет, только тарань. Только тарань? Ничего не ловилось, ничего, <звы> ничего, ничего не ловили. Не ловили? Плохо очень ловилось. Как? Тарань ловится же постоянно. Нет, нет. Вот, вот смотрите. Потому кто... мы уезжаем Сейчас да, возьмите нет. времени и посмотрите, кто где чего поймает. увидите, что практически ничего не ловится. Да ладно. Да? Ночью, рассказывай. Вчера там хорошо ловилось. Ночью поклевывало. А что, ночью-средью? Вот то, что ночью поймали, то мы и домой везем. А. Утром ничего. А кроме тарань? Рано... Кроме тарань? Ничего, Ничего. Только дом... тарань, да? Подлещик вот такого размера, который мы весь то есть подлещик клевал? А на что к подлещик клевал? На, кара... э, на червячка. На червячка? Да, больше ничего. Поэтому... А карася ни одного? Ни одного, ничего, кроме тарани, ничего. Подлещик вот был, мы десяток поймали, выпустили его, потому что там брать ничего. Добрый день! Для YouTube канала для Клева, скажите пару слов, на что ловите, что ловите, как у Клев? Пластичка ловится неплохо. Так этого сам лещика поймал. <гас> леща поймали? Да, он есть. А нашел На дорогу. Ага. На Понятно. Так, покажите своего леща. Если он тут есть. Он не так. А -а. Друзья, барабанная дробь. Вы сейчас увидите леща 2019. А ты, ну, вами, наловили, ли, Нет? Вау! Вот Класс. То есть он есть в реке, друзья? Есть! Есть лещик! Да, Под ты... лещик! Это надо его выманивать. Так а на что он скрыл еще, расскажите? На горох. А, на горох, да? Что-то ловится? Да нет, тарань маленькая. Только тарань, да? Только тарань. А тарань. на что? На червя.. На, на париж на кукурузу. А парыш с кукурузы, да? Да. Угу. На крокодилы, да? да да да да понял и как ловится Да плохо плохо слабовато да слабовато совсем 105 всего с утра добрый день Да youtube канала все для клево скажите пару слов на что ловите что ловите как ловите Тараньку ловим. тарань Да. все в принципе берет на кукурузу и на червя и на опарусу. Ага. Если так Карася, карпа, ничего такого нет. Не было, ни леща, ничего не ничего, было. Ничего, не леща. таране дает лещу подойти даже. Ага. Добрый. YouTube канал все для клёва". <сёк> так, рассказывайте, что вы там ловите? Рыбку ловим. Да? да. И как? Нормально. Успешно? А сегодня он крестный уехал килограмм 5 карася и таране. Карася? Карася? Где? Здесь. Ну, там чуда в общем, он стоял. Был карась? Был карась. Сегодня? Сегодня ночью, да, он всю ночь стоял. Вот такие караси. А Меду. ну еще раз покажите такие. Вот такие. Ого. Нормальные. На что? На червя, на парыша, каши. -мо, ее, карась был. Был карась, да. И две недели назад пацаны там тоже ловили вот такие караси. Какие? Вот такие. Ну что-то у вас что такие караси, это сзади сколько? У них? Килограмма полтора ему. Кило двести, кило, триста, где-то такие. Я серьезно Ого. вам говорю. Это две, <свист> да, был, две недели назад, да? Да, две недели назад. Понял. Итак, друзья, байки на youtube канале все для клёва Ладно. Я вас понял. Это не байки. Не, ну все, я понял. Хорошо. Если так оно и есть, и причем они поймали на пенопласт. Ага. Сергей, расскажите. Как у вас сегодняшняя рыбалка? Плохо. Плохо? Да. Чего? Карасик плохо клюет. Так клюет вообще? У меня да. Аллилуйя. Что, есть карась? Конечно. Я сегодня пытался, пытался его поймать. Никак не получалось. Нет, что? Восемь десяток где-то поймал. А, а, Ёки-палки. Ну что, рассказывайте. Давайте делитесь секретом. С... Червь и опарыш, как обычно. Так червь или опарыш? И то, и то. И то, и то? Да. Аджиш, смотрите, как не хочет рассказывать. А, все секреты, а? И пара, все. Я так понимаю, вы сегодня были нацелены чисто на карася, да? Да, да, да. Именно ну, найти его и приманить, и чтобы он клевал. Совершенно верно. Удалось, но. Но не то так, есть но все равно удалось. Ну, я, кстати, ну, тоже ну, сегодня. Ну, я тоже сегодня у меня была цель найти карася. И? Не нашел. Нет. Ну, я нашел. Вот. Я его нашел. Но... Ну, сразу ну, видно, кто спортсмен, а кто просто любитель. Друзья, я попросил Сергея показать карася. Так и да. Смотрите. Летит или летит? Да, карасик есть. Причем знатный такой. Да. Угу. Понятно, спасибо. Пожалуйста. 7 минут осталось нашим спортсменам. До конца их батла. Сергей, расскажите, почему вот Олег ловит без прикормки, то есть не набивает кормушку прикормки. А, потому что он, дело в том, что купил мало корма. Него... Да ладно, у него да. он полно. Не, нет, серьезно, у него там... А он хочет потом на рыбалку поехать и ловить еще, он хочет на это, да, он экономит. Он просто очень экономный парень, поэтому. И у него, кстати, без прикормки очень хорошо получается. А зачем? Не надо? Нет, прикормка здесь не нужна. То есть он ее столько уже набобил за эти 5 часов, что и... там гора такая, да, и он в эту гору кидает. Совершенно верно. Я понял. Вообще он и не одевает практически. Не-не-не, одевает, одевает. Ну иногда, очень редко, через раз тоже. Тоже, экономит. тоже экономит, да. Очень удобная тренога для удилищ. Раз. Рядышком поставил. Ничего не мешает. Все рядом. Заканчивается соревнование. Вот вытаскивают снасти. О! Олег еще с одной таранькой. Все, соревнования закончены. Осталось самое интересное. Подбить итоги. Да. Возвесить улов. И определить победителя. О. Что, тяжело? Ну, так немножко... Ноги <свят> Деревянные Так, друзья Прибедняется. Ну, я же говорил, что я беля Почился играть Так, теперь Надо Сейчас они успокоятся Так он нет 7600... 7600. Нет. 7605. 7605. 7605. Да. Все. Давай, я выпускаю ее. Снимишу. Вот, друзья, спортсмены, смотрите, отпускают рыбу. Сюда одной. Ни одной себе не забрал. <связываю> <связываю> <связываю> Такое ощущение, что плюс-минус 200 грамм. Что, одинаково, да? Ну, да, чуть, примерно да, одинаково. <связываю> да, у него больше. Так. Тут сейчас на мне весы поломаются. Батарея села на весах, да? Понятно. О! Здесь есть, есть. Давай. Так. 7100. А там сколько? 7600. О, бля. Я же тебе говорил, что... Полкило разница. Полкило. Опять тебе. Опять такая же хер. Ну, спасибо. И он. Все, друзья, победил да. Олег. Чуть-чуть. Да. Переходит победил, во второй тур. Просто... Понятно. Ну, немножко а? огорчен, да, расстроен. А? Расстроен немножко. Да не, ну как, все ж было... честно. Ну да. Главное, что получилась честная. Борьба. С результат. Ну, полкилограмма, конечно. Обидно. Обидно, да. Это получается, ну, полкило, это. Где-то штучек 5-6. Не, ой, не, какой? это штучек 15. Нет, штучек 20. Ну, Смотри какие, да. Если таких, ну не по 25-30 грамм штучка. Вот ты посчитай. Понятно. 15-20. Так, как ну, себя чувствует победитель вот сейчас на этих? Никак, это же не победитель, это просто... Но первого тура? Первого тура. Ну и как, как он, он <laughs> чувствует себя? Был на рыбалке? Да, был да. на рыбалке. О, Очень да. даже неплохо, порыбачили. Познакомился с Сережей, пообщались, нашли общие интересы по работе. Уже результат. Это мне даже больше нравится этот результат по работе. Сергей, скажите, удилища дополнительно использовались сегодня? Да. А почему? Что случилось с основным? Они не основные, они просто на разных дистанциях. А, то есть вы меняли дистанцию, да? Это ближняя, средняя, дальняя. Ага. Прыгаешь по дистанции, ищешь рыбу. Рыба была везде. Но я так понял, вот это вот чистая, поэтому дальняя да, не, работала. не работала? Не работала. То есть средняя и ближняя? Да. Ага. Олег, а у вас? Ближняя дистанция, на дальнюю даже не выходил, но не ловил. То есть и вернусь обратно. Нижняя дистанция, смысл дальше нет. Понятно. Мучит мясорубку, нет смысла. Ну что ж, друзья, вы были на YouTube-канале «Все для клёва». Всё. Все секреты спортсменов вы узнаете только на нашем канале. Поэтому подписывайтесь на канал и будем рады вашим лайкам. Всем удачи, всего хорошего. Всё, Спасибо за внимание. Удачи. Счастливо. Всего. Удачи. Будьте здоровы. Все, встретимся на рыбалке. Пока.